И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Red Фантом. Что ж, вот наконец-то этап плей-оффа на стокгольмском мейджоре. В мои пики мы удачно зашли, стадия претендентной, стадия легенд прошла успешно. 6 из 9 и 6 из 9. Что ж, а сейчас мы сделаем краткие прогнозы на этап чемпионов. Итак, начнем с самого очевиднейшего. Нави Vitality здесь, Нави покажут себя в отличной форме. И отомстят за Энтропик. Дальше, Гамбит Фурия. Фурия, конечно, показала хороший результат, но Гамбит соберутся, окажутся сильнее и смогут их пройти дальше. G2 и Esports против Ниндзя в пижамах. Здесь, скорее всего, G2 окажется сильнее, поскольку показали очень хороший результат в стадии легенд. Поэтому ставим G2 сюда. И Heroic Virtus Pro. Тут не все однозначно. Эта и, и та команда сильная. Но Virtus.pro есть опыт выступления на финалах мажора и так далее, поэтому мне кажется, здесь они будут сильнее. Что ж, переходим теперь к полуфиналам. Natus Vincere против Gambit. Мне кажется, Na'Vi пришли сюда за победой, и они ее получат, поэтому Na'Vi пройдут в финал дальше. G2 Esports против Virtus. Virtus.pro. Как ни крути, но G2 здесь окажется сильнее, поэтому я их тоже поставлю на финал. И остается у нас гранд-финал, это ная против G2, уже третий такой случай, первый был на Катовице, второй на Кельне. ну а теперь, скорее всего, он будет и на стокгольмском мейджере И здесь я дам победу лучше нави, пусть они хоть раз в своей жизни возьмут в мажор. Все, сохраняем прогнозы, вот такие они у нас получились. Что ж, желаю всем удачных пикемов, зарабатывайте медаль, надеюсь, у вас и у меня будет бриллиантовая. Ну а с вами был я, Red Phantom, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.